Сегодня день памяти Виктора Цоя. Мы продолжим разбирать песню группа Кроли. Урок, разбор, на первый разбор на эту песню вы можете найти по ссылке в описании. Также есть разбор на песню Перемен. Тоже ссылку оставлю в описании. Очень сейчас актуальная песня. И еще сегодня, конечно же, список Цоя. Да? Спокойная ночь, пачка сигарет, кончится лето, Последний герой, дерево и восьмиклассница. Чтобы проголосовать, переходите а, по ссылке в группу ВКонтакте уроки игры на баллайке и голосуйте там. Ну что, поехали разбираем. Сегодня мы будем говорить про мелодию куплета. То, что относится к теплому месту. Да? Вот. Вступление вроде бы в предыдущем уроке было. Да, можете проверить. Если что, пишите комментарии. Серега, не то или не туда. Вот э, уже давно урок. Поехали. Теплое место. Значит, начинается с ноты до диез, поскольку тональность фа диез минор. Вот он основной аккорд. Фа диез до диез и ля да? Теплое место до диез. Да, но улицы ждут. Но улицы ждут наля Отпеча... а, отпечатков наших ног. Значит, до до ми ми, ми фа до диез. Еще раз. Теплое место. Но улицы ждут отпечатков наших ног. До диез. ми фа диез, Четыре нот. Следующая фраза, да? Звездная пыль. Звездная пыль фа до на свободах сиси доси сиси доси есть полку плета почти готово дальше мягкое кресло мягкое кресло 3-4 лет да тоже до до доля не нажат во время курок те же самые ноты просто немножко другой ритм до -до -ми -ми. Ми -фа -до. и здесь солнечный день меняется немножко Солнечный фа-фа-фа. Фа- ля, соль, соль, ля, соль. Я солнечный день. В ослепительных снах. И пошло Рол по краю. Да, ля, ля, соль, фа-фа. Так вот. Поскольку нам нужно не только мелодию сыграть, но еще оставаться в ритме. чтобы имитировать стилистику да? нам нужно сыграть ну я сыграл аккордами давайте я сейчас аккордами и покажу куплет но вы знаете что упростить аккорд легко можно мы берем только две верхних струны первую вторую и вместо допустим третьего пальца как здесь в этом аккорде мы ставим какой палец просто сюда ставим большой палец и вот да, упрощаем либо ставьте сразу большой палец туда, где он и стоит, как вам удобней как вам кажется логичнее или ну, то, как вы записываете табы, допустим, если вы с, с моих уроков пишете да, табы, то и идеально вообще. Можете записать их и упростить уже так, как вам считаете нужным. Вот, поэтому я показываю <coughs>, аккордами. Теплое место. Переносим весь аккорд целиком. То есть до ля фадис. Для фадис до Обращение, да? И вернулись. На него. До дис минор. Ми, до дис, соль дис. Да? До ми, соль дис. Вот здесь с И при этом еще играем ритм верный, да? То есть, чтобы сымитировать именно этот стиль, нужно аккорды не всегда дожимать левой рукой. В принципе, рука движется постоянно. Можно играть все время по струнам, просто не всегда зажимаете аккорд. Давайте медленно теперь разберем первую фразу. Э, первую половину, да? И приходим опять в аккорд. Потому что э, вторая фраза... Звезд, э, третья, вернее. Звездная пыль начинается не с первой доли. Так. Теперь замедляемся еще медленнее, чтобы вам было удобно вместе со мной поиграть. Пардон, еще раз. Вот и все. То есть мы сыграли половину куплета. Пришли мы в аккорд основной опять. Фадес минор. Звездная пыль, да? Вернее, это не половина, это треть, да, куплета получается. Звездная пыль. Аккорд фадес до дес ля. Можно по сыграть сразу. Да? Дальше. На сапогах. Так вот. На сапогах тоже возникает... Не с первой доли. Поэтому на первую долю нам нужно, нужно сыграть гармонию. И стоим на ми-мажоре. Си и соль. Так вот, вторая фраза. Пыль на и вот теперь мы вернулись вот к мягкому кресту. Вот. Дальше. В принципе, похожая фраза. Мяг... Мягкое кресло, плед, не нажатый время урок. Я вам предлагаю просто вместе с проговариванием слов, слогов, да, куплета, играть да, в этом ритме. Вместе со мной попробуйте еще раз. Значит, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый Просто стилистику имитируем, да? И наконец, И можно вот здесь, или здесь, да? Солнечный день. Посли. А, а, здесь предлагаю сексами сыграть. Фаля, лядодис. Соль, соль, здесь, си. Или по большим поле. Так это будет симпатично выглядеть. Тем более, что группа крови тоже можно секстами сыграть. Группа крови. Сексты это интервал такой. Как терции и так далее. Их сколько там? Много. Много интервалов разных. Так. Теперь давайте сыграю медленно, с проговариванием слов. Если слова забуду, не пугайтесь. Главное, чтобы вы их знали. Поехали. Значит. Три. Четыре. Теплые места. туда, сюда, куда хотите, замедляйте. В ютубе есть такая функция. Не забывайте про группу уроки игры нового лайки, да, и про группу крови, в общем. Пишите свои идеи в комментарии здесь на ютубе пишите мне в личку, на почту, заходите на мой сайт по поводу приобретения инструментов, нот и разбора новых мелодий, спонсирования. Да. А, тоже пишите мне в личку. На этом пока все. До скорых встреч. Ставьте лайки, балалайки. Вот пока.